Общеизвестно, что искусство, любой вид искусства, это лучший вариант работы с эмоциями. В литературе описаны невротические отношения, из них прекрасные получаются стихи, рассказы, поэмы, романы и так далее. Счастье, оно достаточно тихое, поэтому из него особо Художественного произведения не выйдет. А, общеизвестный факт, что Зощенко, который писал свои юмористические рассказы, он это делал только потому, что у него была послевоенная депрессия. Он таким образом себя развлекал. То есть, ä, когда ä, вас либо захлестывают, либо вы решили, что вы очень эмоциональный человек, попробуйте любой вид творчества, начиная от рукоделия и заканчивая живописью, писательством и тому подобного рода вещи, танцами и так далее. Удивительно, что искусство – это как раз-таки та деятельность, которая занимает нас целиком, то есть она объединяет голову, Чувства и тело. Мы не можем параллельно делать два варианта искусства. То есть, например, писать картину и слушать музыку. Либо эта музыка должна нас вдохновлять, либо она нам очень сильно мешает. Мы не можем параллельно танцевать и что-либо еще делать, выдумывать стихотворение, например. Дело в том, что любой вид деятельности, даже если это рукоделие, оно занимает нас целиком до тех пор, пока оно не стало автоматизмами. Когда ребенок учится писать, он вырисовывает каждую букву, и это очень осознанный процесс. Собственно, и наша психика включается на незнакомых виражах и когда мы встречаем что-то незнакомое, мы включаем все свои способности. Когда мы уже научились писать, у нас есть такое понятие, как почерк. То есть наше письмо автоматическое, ровно как и наши слова, это такие же автоматизмы. И тогда мы встречаем людей, которые могут совмещать несколько видов деятельности. Телесную и умственную, чувственную. А вот чувственную деятельность э, очень редко можно с чем-либо совместить. Более того, она, как правило, занимает нас действительно целиком. Когда мы что-то чувствуем, мы это и ощущаем всем телом, мы об этом еще и думаем, и еще у нас очень развиты чувства. Поэтому, когда мы занимаемся любым видом искусства, мы... Работаем с нашей чувственной сферой. И чем больше мы этим занимаемся, тем спокойнее получается наша жизнь. Если мы почитаем историю жизни великих людей, которые занимались искусством профессионально, то их жизнь крайне бурная. Казалось бы, правда, противоречие? Да, для того, чтобы делать какие-то сногсшибательные вещи. Нужно иметь сногсшибательную жизнь. Я же сейчас говорю о том, как использовать искусство для обычного человека. И очень много арт-терапевтических техник по работе с эмоциями. И один из вариантов, который есть здесь на сайте психотехники, техники самопомощи, это как раз-таки простое, как я это называю, выливание эмоций на бумагу. То есть мы что-то рисуем в стиле каля -маля. Правда же, многие из вас рисовали что-то на полях, когда были лекции в институте. Возможно, это помогало вам не уснуть, а возможно, вы так запоминали информацию. Итак, любой вид искусства – это хорошая работа с эмоциями. И поэтому, когда у вас активная жизнь, когда вы очень заняты умственной деятельностью, или когда вы очень заняты телесной деятельностью, например, механический труд, введите в свою жизнь, либо в виде хобби, либо в виде какого-то отдела для работы, да, какого-то фактора в работе, именно какой-либо вариант искусства. Люди, которые меня знают, часто говорят, в тебе умерла актриса. На что я всегда возражаю. Что вы, что вы. Моя актриса прекрасно живет в каждой моей консультации. У каждого свой вид искусства. Творчество – это создание чего-либо нового. И каждая кружка кофе – это новое. Важно заметить это. Поэтому занимайтесь. И чувство мы с вами никуда не денем. А искусство – Прекрасный выход для ваших чувств.